Добрый всем денёчка! Друзья мои, не прекращается разговор о семенах. Середина февраля. Я о своих маленьких радостях. У меня есть видео о томатах от Надии из Казани, канал Ну, Наверное, надо остановиться на этом чуть-чуть. После выхода моего видео к ней поступила масса заказов, чему я бесконечно рада. Она мне говорит, Ой, спасибо тебе большое. Какое-то пошло движение, увеличилось количество подписчиков. Ура, ура, я очень рада тому, что человек получил от меня что-то, скажем, в виде моего видео. И получилось, получилось так, что к ней стали поступать заказы на семена, чему она бесконечно рада и говорит мне спасибо. Я принимаю это спасибо, принимаю, принимаю. И в этом видео я говорила о том, что мне должны прийти семена из города Байкальска от Ирины Матвеевой. Это Иркутская область. Пришел вот такой конвертик. Я думала, она просто в конверте пришлет и все на том. делает так. И вроде как несложное, друзья мои. Полный восторг! Вот полный восторг, знаете, вся жизнь, действительно, состоит из таких приятных мелочей, которые тебе поднимают жизненный тонус. Я не знаю, я всегда думаю, как много в жизни хороших людей. Канал YouTube дает нам общение, дает нам э, понимание того, что много-много хороших, добрых. Очень порядочных людей на этом белом свете и среди них мы садоводы огородники посмотрите какую она мне прислала открыточку вот такая открыточка Ой, ну а что там написано это просто чудо ирина я благодарна благодарна тебе за такие добрые слова любовь я очень рада нашей дружбе как хорошо что YouTube знакомит людей, которые близки по духу, по характеру, по вкусу. Отправляю подарочек своих любимых сортов томатов. Выращивайте. Пусть вашу семью эти томатики порадуют. И тоже понравится вам. Желаю вам крепкого здоровья. Берегите друг друга. Ваша Ирина Матвеева. Вот посмотрите как. Все, много-много написано. Город Байкальск. 2021 год. Вот не это ли, вот не это ли счастье маленькое, пусть оно маленькое в конвертике, но оно до тебя дошло, ее добрый позыв дошел до меня до среднего Поволжья, Республика Татарстан. Что же мне прислала Ирина? Вот, знаете, вот пачка. Ну что ж я теперь, неужели я пойду в магазины покупать что-то буду? Да нет, конечно, не пойду я никуда. Никуда. Вот, у меня здесь прям пол... полный арсенал запас моих томатов. И тут ведь не то, что я и просила, но ты мне вышли по 4-5 штук. Нет, тут вообще по 10. Понимаете, как много? Ну это с... выслала она вот, конечно, купленные семена. Ну видно, они уже опробованы. У нас, возможно, и нет таких. Называется, я не обращала внимания, но это семена селекции сибирская селекция сибирская. Называется сибрюга, северный гигант. Плодоносит до замурозков Ну что, будем пробовать ее? Обязательно посажу. И вот также в пакетике крупные сладкие бизон желтый. Вот такая вот красота. Посмотрите, какие большие. Доходит, масса его доходит до 450 грамм. Вот какие большие томаты. Ну что, Ирина? Все, будем готовиться к посадке. Когда я посмотрела обзор Ирины на канале, мне очень понравился один томат. Я его просто искала, но его нету пакетировано. Вот сейчас посмотрю их, вот видите, сколько, вот сколько. Ой, какая она молодец, а вот, девочки, какая она молодец, дай бог, дай бог. А вот, я искала черное сердце Брега. Это очень популярный томат, черное сердце Брега. Вот я его искала, и нету его. Его вот в таких пакетах, пакетировано, не продают. Вот. И я написала, вот, в общем-то, это был томат номер один, с которого я хотела бы... Говорю, Елена, если можно, пришли мне, пожалуйста. Это дети, что делать? Я не знаю даже. Мне муж говорит, ты что там делаешь, что они тебе присылают? Я говорю, так вот ведь, а. Еще лимонно-оранжевый, мясистый. Лимонно-оранжевый, мясистый. Друзья, наверное, я, знаете, я сама-то не знаю, сорта. Я просто перечислю, если вы захотите, вы просто остановитесь и посмотрите, эти сорта сами выпишите посмотрите. Ну, на желание, да, на любителя. Полоски прошлого. Это очень красивый экзотичный томат. Эти с полоски прошлого. Ну прям. Видите, как все, мечты сбываются. Черный тульский. Вот у них экзотичные такие томатики. Это чудо какое-то. Так. О, и вот я еще хотела, что Петруша Огородник. Петруша Огородник, очень урожайный сорт. Я тоже не могла его найти. Вот прям вот сердце-то, сердце-то тает, сердце тает. Гигант Иерусалима. Высокий сорт такой, высокий красавец. Вот есть такой сорт, называется Спасская башня. И вот этот гигант Иерусалима, он тоже высокий такой, знаете, такой плодоноский, плоды большие. Я только от себя говорю, вот то, что я знаю, потому что я их хотела. А остальное ведь еще не все. Ага. Чемпион буряти, скороспелый. Но ну, это что-то... Ну, здесь как много еще там семя. Очень много чемпион буряти. И еще один. Называется Лето любви. Ну, это, наверное, вообще что-то супер сладкое. Я так думаю. Супер-супер. Ну, если лето любви, правда? Я думаю, что это просто что-то замечательное. И в довершение ко всему Ирина прислала магнитик. Вот, где бы мы ни бывали, куда бы они ни ездили, у нас и дети тоже едут куда-то, и они везут магнитики. И она прислала вот такой замечательный магнит Байкал. И я нашла город Байкальск здесь. Так здорово, так здорово! Вот где-то, где-то вот здесь вот Байкальск. Вот. Байкал огромный. Ирина, Ирина, Ирина, дорогая, я благодарна тебе за твое внимание. Очень рада нашей дружбе. Вообще я очень рада всем тем подписчикам моим, постоянным, которые независимо ни от чего пишут комментарии. Человеку нужны добрые хорошие слова. Плохие слова мы слышим везде, а добрых слов, хороших, надо писать и не жалеть их. От души. У Ирины не очень много подписчиков на канале, где-то полторы тысячи. Так что я просто советую тем, кто смотрит, тем, кому нравится тема огорода, томатов особенно, всех так огородных культур, вы заходите, у Ирины интересно на канале, у нее все так. Просто по человечески я, например, захотела даже поехать на Байкал. Вы представляете? Она так жарит омуля, я даже ни раз не пробовала его. Ни раз не пробовала. Что за рыба? Рыба такая омуль. Во-первых, как нам это не завозят здесь в магазин? У нас все какая-то рыба с океана, моря. Вот. А там же это о, омуль, это рыба Байкала. Я смотрю ее видео. Все. Прям вот хоть сейчас езжай на Байкал. Попробовать умы хотя бы. Ирина, спасибо тебе еще раз огромное. Я в описании к видео дам ссылку на канал Ирины. Друзья, заходите на канал к Ирине Матвеевой. Подписывайтесь на канал. Это не реклама, это моё, мой такой сердечный порыв к тому, что, слава богу, что есть канал YouTube где мы можем увидеть друг друга, рассказать о друг друге, кто его знает, а может приехать друг к друг другу в гости. Да, сейчас может быть нереально в нашей ситуации, но тем не менее надо строить планы, надо мечтать. Байкал, вообще это что-то такое, жемчужина, жемчужина России, которую мы даже не видели, какая там красота. Ирина очень много видео показывает на эту тему. Друзья, если вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Мир вашему дому!